всем привет появилась одна неприятная новость для украинцев германии связанная с приемом размещением и финансированием беженцев из украины в чем суть разберемся в этом видео так что подписывайтесь на канал кнопка подписаться внизу под этим видео поделитесь ссылкой на этот ролик в ваших соцсетях и давайте к делу Итак, чтобы понять глобальность проблемы, тут нужно обратить внимание на некоторые данные, а именно на то, что на данный момент времени, по данным ООН, в Германии Зарегистрировано 934 420 беженцев из Украины. При этом за апрель 2023 года количество зарегистрированных беженцев из Украины в Германии увеличилось условно на 12 тысяч человек. Вызвано это одними из лучшими выплатами для беженцев и прочими необходимыми социальными обеспечениями для нормальной жизни в отличие от многих других стран которые принимают украинцев так как количество беженцев растет то и финансирование тоже нужно увеличивать и как раз в этом вопросе накануне миграционного саммита который состоится в следующую среду в берлине между федеральным земельными и местными правительствами возник конфликт по вопросам финансирования беженцев из украины Федеральные земли уже давно требуют от федерального правительства больше денег на размещение, уход и интеграцию беженцев. И тут на портале Tagesschau появилась информация о том, что федеральное правительство не хочет давать никаких дополнительных денег. Это также следует из проекта резолюции заседания. В предложенной резолюции федеральное правительство еще раз дает понять, что оно не готово дать федеральным землям больше денег, чем уже согласовано. В ближайшие годы будет представлена только единовременная сумма на общие расходы, связанные с беженцами, в размере 1 миллиард 250 миллионов евро, которая уже была предоставлена. В качестве оправдания федеральное правительство ссылается на высокие расходы, которые оно уже предоставило беженцам. В частности, упоминается, что с июня 2022 года федеральное правительство покрывает расходы на проживание беженцев из Украины и до 75% расходов на их аренду, включая отопление. Только это стоило около 3 миллиардов евро в прошлом году. В общем, спор остается открытым, и пока что непонятно, чем это закончится. Но явно чувствуется, что вопрос содержания беженцев из Украины в Германии начинает усложняться, если даже федеральное правительство проявляет такое нежелание в увеличении необходимого финансирования приема беженцев. К чему это может привести? И сколько еще украинских беженцев сможет принять Германия, которые в основном сейчас мигрируют в Германию из других стран, где уже получили временную защиту, но с недостаточным обеспечением. Или может быть это просто намек украинцам о том, что ресурсы заканчиваются. Предлагаю обсудить с вами эту новость и вопросы в комментариях под этим видео.